Привет, друзья! Это дизайн, приемы, и в этой рубрике я буду делиться без всякой воды, буквально за пару минут какими-то короткими фишками для дизайнеров. И сегодня мы научимся создавать вот такие вот волнистые, зигзагообразные линии. Не раз уже спрашивали, как их можно создать. И для этого нам понадобится программа Adobe Illustrator. Перейдем к делу. Заходим в Adobe Illustrator и создаем новый документ. Неважно какого размера. Главное, чтобы поместился наш будущий зигзаг далее нам понадобится такой инструмент как отрезок линии здесь вы можете задать цвет нашего будущего зигзага возьмем синий и толщину нашей обводки теперь удерживая shift чтобы линия была ровной мы проводим будущую линию которую будем изгибать далее переходим в параметр эффекты исказить и трансформировать и выбираем зигзаг открывается новое окно здесь мы можем задать размер и количество складок, но для начала включим передосмотр вот по этой галке. Изначально стоит параметр угловые точки. Выбираем гладкие, угловые нам здесь не понадобится Теперь задаем размер изгиба и количество складок, которые будут образовываться в результате в зигзаге. Здесь уже смотрите на свое усмотрение то что вам потребуется. Ну, давайте возьмем что-то вот подобное. Готово. Нажимаем ОК. Теперь остается просто выбрать инструмент перемещения, выделить наш объект. нажаем, Нажимаем Ctrl-X и вставляем в наш Photoshop файл. Ctrl-V. Как смарт-объект. ОК, вставили. Вот и все, готово. Если вы захотите вдруг изменить данный зигзаг, к примеру, количество изгибов, то жмем дважды на наш смарт-объект и откроется снова он в иллюстраторе. Далее нам останется просто выделить наш зигзаг, перейти в окно оформления, нажать на зигзаг и задать снова количество размер и количество складок. Давайте сделаем побольше, чтобы сильно отличалось. Нажимаем ОК, Ctrl-S. Переходим в Photoshop и автоматический файл изменился здесь, так как здесь у нас используются связанные смарт-объекты. На сегодня все. Если видео было вам полезно и формат зашел, ставь обязательно лайк и пиши комментарий. Также подписывайся на блог ВКонтакте, ссылку оставлю в описании. Всем хорошего дизайна, пока!